Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Меня многие просили записать видео о том, как же все-таки менять восприятие. И, к сожалению, вы должны понимать, что это всегда связано с конкретной отдельной ситуацией. Поэтому сегодня в этом видео мы с вами разберем такую ситуацию, когда человек боится. Куда-то идти, например, в магазин Боится, что ему станет там плохо И что подумают о нем люди Мы разбираем только эту сегодня ситуацию То есть это а, относится к ситуации, когда человек боится за мнение окружающих Это связано с социофобией, страха за то, что его отвергнут Поэтому здесь, чтобы вы понимали в качестве примера По АБЦ схеме это мы фиксируем так То есть вот если клиент говорит Я собираюсь идти в магазин, у меня страх, что там станет плохо Мы можем уточнить за что именно он переживает И он может сказать, что я переживаю, что люди обо мне плохо подумают Если мне станет плохо То есть внешние его признаки тревоги проявятся И соответственно люди подумают, что он ненормальный псих Вот за это он переживает Мы это формулируем так Подумал пойти в магазин А точнее лучше правильнее будет так Подумал, как воспримут люди, если мне станет плохо в магазине а вдруг подумают, что я псих ненормальный, c тревога. Вот таким образом мы формулируем это в виде АБЦ-схемы АБЦ схемы в виде отдельного события, на которое боится человек. Следующий этап – это наш разбор этого события. Когда мы что-то планируем в будущем, для нас это ситуация неопределенности. Мы не знаем, как будет в будущем, и поэтому вы автоматически испытываете страх тогда, когда вы видите только один негативный сценарий и один хороший сценарий. То есть один хороший и плохой. Либо они подумают, что я псих ненормальный, либо не подумают. Вот из-за такого восприятия человек, соответственно, настолько сильно уверен, что все-таки подумает, что у него возникает страх, что люди о нем плохо подумают. Наша же задача, чтобы расширить восприятие в этом направлении, нам нужно найти и другие варианты, что подумают люди, как они воспримут ваше состояние. Поэтому здесь мы с вами, если стандартно мы делаем от плохого до хорошего, то в ситуации, где мы разбираем мнение людей, очень сложно соблюсти градацию. Поэтому мы с вами просто накидаем множество разных вариантов как воспримут люди ваше тревожное состояние. Но для начала давайте определимся, что видит человек внешне, если вы тревожитесь, например, вы находитесь в магазине, и при этом у вас приступ страха, приступ тревоги, симптоматика. Что видит человек? Во-первых, он видит, что вы напряженный. Он видит, что вы неусечуете, что вы делаете резкие действия какие-то. Да? Вот. Соответственно, вот все, что он может увидеть. То есть у вас там тревога внутри, а он видит, что вы напряженный, что вы резкие действия делаете, и некая неусечность у вас есть, не можете стоять на одном месте. И вот человек видит это внешне. Наша задача найти варианты с вами, как он может для себя это интерпретировать. Каждый человек сам по себе он пытается объяснить, своим же собственным жизненным опытом, а почему сейчас он вот это вот видит. Предположим, он видит у вас эти симптомы. Чем он объяснит это? Ну, первый вариант, мы уже сказали, что у вас какие-то проблемы с психикой, что у вас, допустим, реально психическое расстройство. Первый вариант. Следующий вариант, например, то, что вы с похмелья пришли в магазин. Вот так он это объяснит. Все зависит от жизненного опыта человека. Если у него такие симптомы были, когда он был с похмелья, он легко это объяснит похмельем. Значит, второй вариант что подумают, что вы спохмели. Третий вариант. Подумают, что вам сообщили накануне какую-то очень неприятную новость, то есть, с которой вы еще не смогли э э сжиться, да, свыкнуться. Что-то вас ошарашило, что-то вас спросили и рассказали, и вы из-за этого сейчас очень сильно переживаете. Э это уже третий вариант. Четвертый вариант – это то, что вы с кем-то поругались накануне. То есть вы с кем-то поругались, и вы сейчас в раздраженном таком состоянии, злом, после того, как поругались с человеком. Это четвертый вариант. Пятый вариант из той же серии, что вы с кем-то подрались. То есть у вас вы, только что была драка, и вот вы пришли в магазин, и вы сейчас находитесь в магазине после драки, вы в таком мандражном состоянии. Пятый вариант будет у нас, то что человек не выспался, то есть он допустим суток всю ночь не спал, и вот он сейчас в таком состоянии, он хочет спать раздраженный, его колбасит там и так далее, и это его состояние объясняется недосыпом, то есть тем, что он всю ночь не спал, например. Следующий вариант это то, что человек сам по себе допустим нервный, то есть вы просто, люди подумают, что вы сам по себе такой нервный, эмоциональный человек, поэтому вы так себя сейчас ведете и чувствуете. Следующий вариант это то, что вы что-то украли или собираетесь что-то украсть Мы, конечно, говорим, что это не позитивный вариант Но это все равно вариант, отличающийся от того, что люди подумают, что вы псих ненормальный Если вы дерганы, нервны, они могут подумать, что вы либо что-то уже своровали, либо только собираетесь это сделать Следующее это то, что у вас э, ломка. Допустим, вы наркоман, вы принимаете наркотики и вы сейчас находитесь в состоянии ломки. То есть они могут и так это воспринять следующий вариант это то что они объяснят именно э, ваше состояние такое тем что вы допустим такой сам по себе по темпераменту то есть вы сам по себе очень активные энергичные не можете как бы спокойно стоять могут подумать что вы перед этим выпили множество энергетиков то есть вы перепили энергетика либо перепили кофе могут подумать что у вас сейчас э, грубо говоря крутит живот то есть у вас там диарея вы куда-то торопитесь то есть сначала кстати вот диарея Теория, что именно вам хочется очень в туалет, и вы пытаетесь как-то все быстро сделать, поэтому суетитесь. Следующий вариант – это то, что вы серьезно куда-то опаздываете, поэтому вы такой дерганный, поэтому вы такой неусидчивый, пытаетесь все сделать быстро. Вот, в принципе, пока достаточно. Вариантов здесь можно писать еще больше, много разных других вариантов. Это нужно для того, чтобы вы видели возможные варианты, когда вы что-то планируете. Потому что как только вы видите эти варианты, ваша уверенность начинает равномерно между ними распределяться. И, соответственно, вот таким образом вы расширяете свое восприятие конкретно к этой ситуации Если вы хотите то же самое сделать с другими ситуациями, вы берете, фиксируете, разбираете остальные ситуации Таким образом вы сокращаете количество тревожных событий в своей жизни Но по вариантам мы разбираем только когда вы что-то планируете, только в ситуациях вот таких Соответственно, если вам понравилось это видео Понравился такой разбор Напишите, поставьте, во-первых, лайки Если это понравилось А во-вторых, э запишите в комментариях какие ситуации вы хотели бы, чтобы мы с вами еще разобрали, какие видео вы хотели бы получить, видеоразборы на вашей ситуации. Обязательно их напишите, и в зависимости от того, насколько активно вы это сделаете, я уже приму решение о том, чтобы записывать такого формата видео или нет. Спасибо за внимание, друзья. Всем пока.